Как попасть в Google тренды По сути вам правду не скажет никто, потому что сейчас это тайна за семи печатями. Однако я вам дам три подсказки. Подсказка первая. Первые 48 часов ⁇ это самые решающие 48 часов для вашего видеоролика. Вторая подсказка ⁇ это используйте посев в социальных сетях. Только посев, грамотный посев в социальных сетях даст хороший и значительный результат. Третий – это используйте трафик из Google AdWords, либо коллаборации с другими видеоблогерами. То есть распределение трафика происходит таким образом. 70% мы берем с социальных сетей, 20% берем из AdWords и 10% от коллабораций. Хотите узнать больше – обратитесь к нам по этим контактам либо оставьте вопросы под этим видео. Пишите, звоните и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса.